Всем привет! В эфире Универньюз. В студии я, Анна Глазунова. Итак, сегодня в выпуске. В КФУ прошло заседание Наблюдательного совета. Татарстан примет участников 15-й международной научно-практической конференции Державинские чтения. В университетской клинике КФУ применяют инновационную методику в хирургическом лечении гиперпаритириоза. В Казанском федеральном университете состоялось заседание наблюдательного совета. Подробности смотрите далее. 17 октября состоялось заседание Наблюдательного совета Казанского федерального университета под председательством президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. В ходе мероприятия ректор КФУ Ильшат Гафуров представил отчет за период работы с 2015 по 2019 годы. Также были обсуждены вопросы текущего управления университетом. На заседании присутствовали почти все члены совета, в том числе заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров. Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и генеральный директор пау «КамАЗ» Сергей Кагогин прислали письменное мнение по вопросам повестки. В докладе директор КФУ отметил, что в планировании оценки эффективности своей деятельности университет опирается на два стратегических документа. Программу развития федерального университета и программу повышения глобальной конкурентоспособности проект 5.100, в котором КФУ участвует с 2013 года. Кроме того, КФУ опирается на требования программ, формирующих задания со стороны Республики Татарстан. Член наблюдательного совета был предложен план развития Казанского университета и целевые показатели, которых предстоит достигнуть в ближайшем будущем. Все решения, требуемые для согласования с наблюдательным советом по вопросам повестки дня, были утверждены голосованием. Так было подтверждено, что бюджет университета за 2019 год превысит 11 миллиардов рублей, а средняя заработная плата преподавателей и научных работников продолжит тренд на повышение, сохранив уровень, вдвое превышающий средний показатель оплаты труда в республике. Валерия Муратова, Ленарда в информационном агентстве Татар Информ состоялась пресс-конференция, посвященная 15-й международной научно-практической конференции «Державинские чтения». Более подробно смотрите далее. В информационном агентстве «Татаринформ» состоялась пресс-конференция, посвященная 15-й международной научно-практической конференции «Державинские чтения». Отметим, что в Казани, на родине русского поэта, государственного и общественного деятеля Гавриила Державина, мероприятие проходит в пятый раз. Количество участников у нас растет года от года. В этом году у нас рекордное количество, география расширяется. Я думаю, что в этом году у нас зарегистрировано больше тысячи студентов только, которые будут принимать участие в нашей конференции. 12 круглых столов заявлено и две дискуссионные трибуны. Цель конференции – изучение деятельности творчества Гаврила Державина, обсуждение социально-экономических вопросов права, теоретических и практических проблем юридической науки, вопроса формирования правовой культуры и правосознания граждан. Для студентов не только планируется участие, наших специальных заседаниях, но и большая культурная программа, ряд мероприятий воспитательного характера, потому что мы очень хотим, чтобы студенты, которые приезжают из Москвы, из филиалов университета юстиции, не только так сказать, приобщились к научной деятельности, но еще и узнали культуру так сказать, нашей, нашей республики Татарстана и узнали побольше о нашем образовании нашей республики. Открытие конференции пройдет 18 октября в 11 часов в Императорском зале Казанского федерального университета. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз. Врачи университетской клиники КФУ во время операции применяют препарат с флюоресцентным эффектом для диагностики паращитовидных желез. Чем интересная нова данная методика, узнаете в следующем сюжете. Диагноз «почечная недостаточность» является распространенным заболеванием. Это синдром нарушения всех функций почек, приводящих к расстройству водного, электролитного, азотистого и других видов обмена. Пациенты с таким диагнозом обречены на длительное ожидание трансплантации почки или на хронический гемодиализ пожизненно. Гемодиализ – это очищение крови аппаратом искусственная почка. Он берет на себя функции неработающих почек, что позволяет продлить жизнь пациентов. У таких пациентов, как правило, Через 3-4 года хронического гемодиализа развивается вторичная гиперплазия парочитовидных желез. Это закономерная ситуация, связанная она с потерей кальция во по время каждого гемодиализа. Для того, чтобы дать пациенту шанс на трансплантацию донорской почки, его необходимо избавить сначала от жизнеугрожающего состояния, связанного с гиперплазией и аденоматозной трансформацией парочитовидных желез. Врачи университетской клиники Казанского федерального университета оперируют пациента с хронической почечной недостаточностью. Он длительное время находится на гемодиализе. Во время операции врачи используют инновационную методику, где применяют препарат с флуоресцентным эффектом для диагностики паращитовидных желез. Этот препарат пациент выпивает за три часа до операции. Этот препарат ну, достаточно продолжительный период времени остается в организме, а в частности в большой концентрации паращитовидных железах. И вследствие их избирательного накопления в паращитовидных железах во время операции без относительных технических сложностей визуализировать паращитовидные железы увеличены. В ультрафиолетовом свете они горят ярко-красным светом, что значительно облегчает их визуализацию во время операции. Данная методика является недешевой, поэтому применяется в сложных случаях. Несмотря на это, она имеет достаточно много плюсов. Мы избегаем ну, достаточно продолжительного и сложного дорогостоящего исследования интраоперационной гистологической диагностики, которая подтверждает, что это действительно удаленная ткань паращитовидной железы. Мы значительно в разы укорачиваем продолжительность операции и делаем ее фактически фактически для них э, безопасны и э, комфортны в том плане, что на коротких релаксантах они идут, быстро пробуждаются, быстро активизируются. Все операции на щитовидную и паращитовидную железы запряжены со значительным риском повреждения жизненно важных структур. А благодаря светящемуся агенту хирурги видят четкие контуры опухоли и могут удалить ее радикально. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета разрабатывают новые генетические подходы для терапии мышиной лихорадки. Ученые Казанского федерального университета разрабатывают новые генетические подходы для терапии машины лихорадки. Данные разработки дадут возможность прогнозировать длительность тех или иных симптомов, продолжительность заболевания, а также вероятность возникновения осложнений в зависимости от генотипа пациента. Проект направлен на то, чтобы выявить генетические факторы которые бы отвечали за тяжесть протекания геморрагических лихорадок. Результаты помогут врачам-клиницистам подобрать индивидуальный вариант лечения мышиной лихорадки с учетом генотипа больного уже на начальном этапе болезни. И наша задача помочь врачам, когда поступает пациент, разработать методы, которые бы предсказывали, будет ли осложнение у этого пациента или не будет, и в зависимости от этого правильно назначать лечение. Проводимое исследование было связано с участком ДНК, который известен как CCR5. Люди, родившиеся без этого участка гена, невосприимчивы к заражению вирусом иммунодефицита. Ген, так называемый CCR5, чем он знаменит? Мутация в этом гене делает человека невосприимчивым к инфекции вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ. И вот совсем недавно, например, в Китае была громкая история, когда с помощью генной инженерии сделали двух близняшек и ученые заявили, что удалили этот ген и таким образом сделали их устойчивыми к ВИЧ-инфекции. Генотипирование проводилось для 98 пациентов с заболеванием и 592 здоровых жителей Татарстана за последние 4 года. И таким образом результаты работы позволили предположить, что восприимчивость к инфекции не зависит от наличия или отсутствия мутации в гене CCR5. Выяснилось, что число заболевшие с этой мутацией или без этой мутации одинаково, то есть, по крайней мере, эта мутация не влияла на восприимчивость организма к геморрогической лихорадке. Но в то же время мы обнаружили, что у носителей этой мутации, это очень маленькое количество населения, у них... Болезнь протекала в более легкой форме. Данная работа является только частью исследования мутаций в гене ccr 5 в результате которой были получены фундаментальные знания, показывающие, насколько носители мутации восприимчивы к инфекции и как она у них протекает. Ильвира Зорина, Тимур Табаров, Универньюз. На этом у меня все. Следите за нами в социальных сетях. До встречи!